Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Советский тяжелый танк Объект 780, карта Ласвиль Игрок, мать троих танкистов Ну что, признавайтесь Кто тоже себе Приобрел этот танк Я позарился блин. Ну эти танки, да чтобы Кто не говорил, разошлись Как горячие пирожки Я по-моему, через 3-4 часа После выхода этого обновления в игру зашел И вот эти вот номерные танки уже закончились Вот, если сейчас обратить внимание, да, там на башенке Сзади у него такая цифра, это, типа, дает Определенную уникальность этому танку Сколько их там, 40 тысяч Таких с цифрами С камуфляжем Я вот, увы, уже Купил себе без камуфляжа Ну, как-то, не знаю, ожидал от этого танка Больше Единственный из плюсов У него это, ну, два, ладно Внешний вид, он выглядит достаточно Солидно да, и комфортное орудие, на котором можно играть и на дальних дистанциях без проблем. Тут такая идет позиционная, пока что перестрелка, да, но вот главный недостаток это, конечно, то, что он очень часто горит. Этот танк, да, практически в НЛД один снаряд ловишь и тут же горишь. Не знаю, у меня постоянно он горит. Ну а если удается корпус спрятать, играть от башни, то башня без проблем пробивается. Да, вон по центру, вот в башенку там. Причем крайне левая и правая вроде еще танкует, а по центру шьётся вообще просто на ура. Пока что неплохо удается отыгрывать здесь нашему герою. 2000 урона нанес, сам пока что получил максимум только сбития гусли. Выхватывает еще одну плюшку и миль. По-моему, он уже наелся, ему хватит. Я не понимаю, ну как вот там стоят две ПТшки, еще 60 ТП и ни разу не смогли причинить никакого вреда 780. -му. А уже урон за 3000 перевалил. Увеличить чуть-чуть мини-карту Здесь переключиться на название танков Забыл, извиняюсь Всё. Противники больше выглядывать не хотят На левом фланге пока что, по-моему, вообще боестолкновения не случилось <laughs> Судя по тому, по расположению союзников Они просто, просто тусят в городе. Ну, он три противника прорывается там по узкой дорожке вдоль озера. Ну, как сказать, прорывается, да? Доехали до определенного камня, засели и сидят. О, даже четыре, еще и Чарфу туда же. Ну что ж, пока такое затишье не получается здесь пробить. Американский, по-моему, танк, да? АЕФ АЗ-1, тоже который... За жетоны эти можно купить по боевому пропуску. Со второй попытки есть пробитие. Урон становится ровно 3600 единиц. Счет 2-2 в городе. Там, я смотрю, начали наконец-то воевать. Появились там, вон, смотрю, красный Красные. Счет 4-2. 4-3. Ну и по прочности уже заметная разница. Пока что команда выигрывает. А там Эмиль, Эмиль. Аккуратненько пытается так там как-то высунуться. Да, у Эмиля, конечно, башня хорошая. позволяет танковать... Очень даже неплохо. Но нет-нет, а да, вот тоже а, верхушку башни. Этот танк можно пробивать. Ну туда достаточно сложно попасть. Но можно. Счет 5-3. 5-4, да, выкатился тут так про джета. Думал, сейчас я аккуратненько, да, эффект не получилось. 780-й тоже хочется это повторить, да? Вытолкнуть проджета, так сказать, чтобы закрыть свой корпус. И от башни здесь уже попробовать поиграть. Но неудобно. ДУН, да в принципе, 780-го. Ну, в принципе, для советских танков достаточно неплохие. По-моему, на 7 градусов орудия опускается. Да, у прокачиваемых там в лучшем случае 6. А то у некоторых и 5. А в этой игре, чем хуже УВН, тем сложнее играть на холмистой местности. Равный счет пока что. 6-6. Идет. Седьмая минута боя. И так, да, идет. И сижу, считаю, думаю, не ошибиться, что там у нас. Мне кажется, не получится здесь как-то там выкрутиться. Не позволит склонения. Да и про джетто, джет мешает. надо его дальше сильнее выталкивать. Ну с разгона его там вниз его вообще на Эмили столкнуть. По-моему, 780-му стало скучно. Нужно не знать, чем тут заняться. Решил позицию поменять. По прочности команды уже, ну, в принципе, сравнялись. И уже вот 6-7 минус еще один союзник. Так можно и перевернуться. Ненарок. Покинул 780 -ый. Долго ли здесь двое союзников продержится Противников теперь в два раза больше На этом направлении Ну они-то в принципе об этом не знают Они не видели как 780 отсюда уезжал Поэтому какое-то время в любом случае Ну пока 780 где-то в другом месте Не засветится Они будут там продолжать аккуратничать Они как-то и так Не особо там Наглели, да Ну 780 их Нормально так остановил Приехал сюда, посмотрел Да, вроде тишина, все сидят в кустах За камнями Поехал обратно а, Все, рано, рано Попал в засвет, здесь Эмиль теперь будет Прятаться Бывают такие моменты, когда бой переходит в такую фазу, когда все сидят по норкам. И союзники, и противники. И это может продолжаться не одну минуту. А потом, хоп, кто-то один полетел вперед. <laughs> и слился, никого не засветил. Потом, бац, кто-то другой. 60 ТП здесь все-таки. Подъехал поближе, а то уж совсем... На танке 10 уровня, на тяжелом, сидеть в кустах на позиции ПТ, это, конечно... Уходите с этой позиции. Ну, это, если честно, просто безобразие. <laughs> так делать нельзя, да? Попал в топ, будь добр делать больше, чем просто сидеть в кустах и ждать, пока твоя команда сливается. Не удается пробить, но и 60 ТП... Тоже не пробивает. С золотым снарядом. Кто там еще у нас? Еще один полез вперед. Можно, кстати, вот, да, вот так попробовать выстрелить, критануть орудие по стволу попасть. Хоть не урон нанести, но все равно напакостничать но иногда жалко тратить на это снаряд это ладно еще когда танк более на калибр поменьше снарядов побольше минус наконец-то первый уничтоженный противник в этом бою Теперь разборки 60ТП <тан Танкует 780 -ый. Я не знаю, как в этой ситуации Можно было не пробить Но это только если пользоваться автозахватом да? Бери цель в НЛД Сразу там плюшку на 800 Ну, если повезет Еще и с пожаром Тем более у 780 Нет огнетушителя А счет 10-12 а, Пока тут вот это все продолжалось Команда почти закончилась. Там сейчас по центру выйдут. Ну, тяжело в городе. Только хотел сказать, сейчас по-любому уничтожат там со всех сторон противники. Как тут же он... Пук. Мне. И отправился в ангар. Где Эмиль? У Эмили сейчас была бы возможность, если бы он не знает, куда-то не уехал. Пошел захват. Сук. Есть пробитие. Ах, здесь не удается попасть. шарфутур надо откатываться. Вот сколько у него там? Четыре снаряда в барабане. Сейчас минус, наверное, последний союзник будет. Добивает Чарфутур стерву. И в одиночку против пятеры. Эмиль уже с этой стороны приехал. Вот зря. Как раз таки Эмилю сейчас бы было выгоднее оказаться там, где он был до этого. Все, 780 разряжается. Тут вафля полетела вперед. Че она летела вперед с фугасом? Так бы и стрелял, да? Ладно, с бронебойкой бы хотя бы заехал. Там урон был бы существенный. На что он надеялся? Фугасом пробить. 780-й, ну. А теперь пытается убежать. Ну, не тут ТП, все. До свидания. Да, Навафу, конечно, был особо одарен. Он там еще больше выезжает сзади. На 500 с лишним пробивает. Минус чар футур. Что, Эмиль барабан разрядил? Теперь надо разобраться с Эмилем И успеть развернуться, пока Борщ сюда не приехал Эмиль готов 780 разворачивается Летит Борщ Блин, на Борща надо На 2-3 снаряда А, ну фугасами нет Фугасами парочку хватит, если пробить Есть пробитие, танкует 780 Ну и все, у Борща шансов нету. До свидания, Борщ Будешь седьмым Ха-ха